Друзья, я вас приветствую, сегодня снова будем изучать c sharp на этот раз урок уже номер 6, я напоминаю, что этот курс только для тех, кто начинает изучать, мы будем говорить про самые основы, про самые базовые понятия, сегодня у нас э, точность и э, размер числовых типов, поехали! Коллеги, я точно знаю, что для вас не станет игре секретом то, что существуют дробные числа и целые числа, и целые числа в c обозначаются int. Мы давайте создадим переменную, ну, допустим, пусть она равна 7, давайте создадим еще одну переменную b, которая равна 6, и еще одну переменную, которая называется c и равна, ну, допустим, 5. Теперь э, у нас есть три переменных, э, которые имеют разные значения. Давайте попробуем провести, ну, допустим, э, давайте вот такой вот вариант сделаем и посчитаем. Ну, D мне подсказывает, ладно, пусть будет D. И мы его посчитаем вот таким вот способом. Мы э, A прибавим B и разделим его на C. Ну, нетрудно предположить, что у нас в D, давайте сделаем консоль в Write D. И запустим приложение, сразу посчитаем, сколько у нас будет в результате. Надо понимать, что здесь получится дробное значение, но мы увидим только 2, что говорит о том, что мы посчитали целое. Да, 7 плюс э, 6, 13 разделить на 5, ну, 2 раза вылезает, то есть остаток у нас где-то остался за кормой. Для того, чтобы посчитать этот остаток, давайте выведем еще э, остаток, и он будет CDE. И э, напишем тогда вот сюда, ой, давайте вот так напишем, э, целое, ну или частное, ну пусть будет э, целое. Двоеточие поставим и здесь поставим запятую и, да, запятую напишем D и второе, здесь напишем вот такую штуку, которая называется остаток. И сюда напишем уже значение «Е». E. Трудно писать на русском языке и на английском. Ну, все для фронтов, все для победы. Так, и давайте запустим еще раз. И мы увидим, что у нас ничего не работает. А, ну да, конечно. Молодец. Да мне, собственно говоря, эта штука подсвечивала, что я не обозначил то, куда, чего буду выводить. Итак, у нас получилось следующее. У нас э, целое получилось 2, остаток получился 2. А, ну да, конечно, у нас и там, и там одинаковые значения это чушь. Нет, э, когда мы делим вот таким вот способом, тогда мы узнаем целое число. Когда мы делим, используя вот такой вот знак, мы получаем остаток деления. Давайте так вот красиво сделаю. То есть, другим способом отделения мы можем получить остаток то есть так мы получаем целое число так мы получаем остаток мы так получаем целое число если приводим к типу int давайте запустим еще раз и проверим что это действительно так ну и как вы видите два целое число остаток 3 давайте hologram сотрем, чтобы он нам не мешался и вообще вот так вот все красиво сделаем ну, в общем-то, надо понимать, что когда у вас будут дробные числа, если их привести к целому числу, то вы можете потерять, ну, можно сказать, деньги, да? Ну, другими словами, вы потеряете то, чего остается после деления, если привести к целому числу. Надо просто про это понимать, помнить, как это работает. Итак, поехали дальше. Ну, для начала давайте это закомментируем. Немножечко все это отодвинем отсюда, и э, поговорим про то, что, собственно говоря, int это целочисленное значение, но у него есть пределы, то есть больше какого-то определенного значения вы туда добавить не сможете. Но надо говорить, что у int, то есть у целочисленных значений как положительные есть, так и отрицательные. То есть э, Давайте я это продемонстрирую. Давайте создадим переменную, которая называется, допустим, min, и это будет int.minValue. И также, ну вот, мне Visual Studio подсказывает, max это соответственно maxValue И сделаем консоли в write. Ну, давайте здесь напишем min двоеточие, пусть будет min. И, ну, так вот запятая max, двоеточие, что-нибудь там. Да, и вот так вот напишем, собственно говоря, max. Давайте я выведу значение на экран. Ну вот, обратите внимание, что мин-значение с отрицательным знаком, то есть, собственно говоря, как раз то, что я сказал. То есть, минимальное значение от минус 2 ну, миллиардов там, до плюс 2 копейками миллиардов. А давайте теперь попробуем к максимальному значению прибавить единичку что, собственно говоря, нас ждет. Ну, это тоже делается на самом деле очень просто. Давайте сделаем max. Ну, давайте напишем int result равен max плюс ну, 3. Пусть будет 3. И снова увидим в консольное приложение какое-нибудь значение. Ну, давайте выведем как раз тот самый result. Вот, и запустим это приложение. Ну и как вы видите, нетрудно догадаться, что int начался сначала, то есть 47 закончилось и как бы перекинулось назад, и вот у нас получилось уже было 48 стало 46 то есть единичка там 3 плюс 1 и получилось что мы отняли одно значение в общем int начался считаться сначала надо говорить вот о чем смотрите на самом деле вот здесь вот есть такое предупреждение после было оверфлоу и на чеке контекст то есть C-Sharp можно управлять вот этой штукой вот этой ситуация когда можно говорить что будет оверфлоу то есть переполнение ошибка которая закончит выполнение программы если такое возникнет ну если она конечно не будет обработана дополнительно или просто им начнет читаться с самого начала для того чтобы включить проверку переполнения ну давайте напишем такое матершинное слово check it и вот таким вот образом поместим этот блок, в котором мы делаем расчет. Ну, в общем-то, вот так вот можно было сделать. А, ну да, <смех> нельзя так сделать. <смех> я уже выпендриваюсь. А, смотрите, мы, я поместил блок, в котором вычисляю переполнение, блок чекит, и теперь давайте попробую запустить. Я, уведу, я увижу вот это самое исключение, Unhandled Exception, Arithmetic Operation, Overflow. Ну, в общем-то, понятно, да, о чем речь. То есть я предотвратил переполнение интеллого значения, перехватил его, и, собственно говоря, здесь можно как бы... Ну, в общем, нужно понимать, что это все управляется. То есть, теоретически, int начнет считаться сначала, и это можно упустить, потому что Visual Studio... Oh, в смысле, C-Sharp это, собственно говоря, перехватывает переполнение. Но нужно понимать, что если вам нужно будет что-то там посчитать, звезд, например, на небе, то <смех> надо понимать, как это работает. В общем, с интами вроде бы все понятно. Поехали дальше. Давайте теперь поговорим про дробные значения, то есть числа, с которыми имеют после точки какое-то значение. Но надо знать, что все шарпы они представлены несколькими типами. Есть float, есть double, есть decimal. И они все вот по нарастающей, как я сказал, имеют более точную точность. Да, вот как-то так. Давайте закомментируем это. Скопируем вот это. Поместим это наверх. Раскомментируем. И вместо int вы вот здесь вот напишем, ну вот первые три нам точно нужно флот. а вот эта нам строчка не нужна, соответственно не нужна. В общем, как я и говорил, давайте здесь напишем result и запустим приложение. В общем-то не догадаться, что ответ у нас будет 2,6. и 6 точность в общем-то один знак после запятой, то есть целых шесть десятых. Давайте пожарнее сделаю. Uh, это флоу самая небольшая давайте тогда сделаем еще вот такую штуку и сделаем uh, здесь uh, так перемены нам нужно здесь назвать 1 здесь тоже напишем 111 напишем 1 и здесь тип поменяем на uh, double ну как вы понимаете дабл это в два раза больше чем флот то есть количество знаков после запятой мы об этом чуть попозже поговорим А пока для примера увидим результат ну и как вы видите точность э, не влияет в данном случае получилось 2 и потому что в общем как как бы э, просто нету большого количества знаков давайте изменим допустим на э, 3 И здесь на 3 и запустим еще раз ну, э, в общем-то, вот теперь стало видно, что в первом результате, когда мы использовали float, у нас получилось после запятой 1, 2, 3, 4, 6 знаков. Нет, сколько? 7. А здесь, ну, надо сказать, что здесь чуть побольше, точнее, там, в два раза. Да? Но ну, более того, float сделал некоторое округление. В общем-то, это вот такая вот разница. Ну, давайте сделаем ради прикола, наверное, еще и самый большой по размеру тип. Пусть он называется у нас два. 2. Здесь, соответственно, 2, 2, 2 и 2. А здесь вместо double напишем decimal. Нет, decimal. И еще раз запустим это приложение. Ну и, в общем-то, я думаю, что вам видно, что decimal еще больше количество знаков после запятой. Другими словами, если вы занимаетесь банковскими э, какими-то операциями, вложение, получения там, э, снял принял опись протокол, то в общем то лучше использовать более э, высокой точности э, типы, которые ну, не позволят вам потерять какую-то часть при расчетах э, математических операций. Ну и в общем то теперь наверное нужно поговорить про то, Какие как это, максимальные, максимальные минимальные значения есть у, собственно говоря, float double decimal. Мы начнем опять вот со сюда. Сверху я напишу, ну пусть будет float min равно float.min value. И соответственно, ну пусть будет max. И здесь я тоже также напишу max и.. Как вы понимаете, я это все буду в консоль. Ну вот вот так вот мин и вот так вот напишу макс, чтобы сэкономить время. Запустим. Ну не знаю, насколько вам понятен этот формат. Ну в общем дофига тут на самом деле давайте теперь выведем для децимала и я думаю что не то чтобы прям совсем все станет понятно но так ради того чтобы понимать как это работает нужно просто выполнить это приложение double и здесь собственно говоря тоже должен быть double и здесь тоже пусть будет double и давайте сразу тогда сделаем уже децимал и здесь напишем tsmall вот таким вот образом. Вот прям вот так вот я скопирую. Здесь напишу 22 Здесь 2.2. А я не скопировал. А, я скопировал не то. Чего ж вы молчите? Ёжкин код И теперь можно эту штуку запустить и посмотреть. Ну, опять же, по нарастающему видите, что точность от минимального до максимального Ну, в общем очень большая точность <laughs> я даже не буду буквы считать потому что их тут нет, это цифры <laughs> что-то меня сегодня по югу прибивает так, давайте собственно говоря, чтобы вы понимали как это работает, еще один эксперимент про... так, поставим наверх и я сделаю вот вот такой вот, var допустим, А равно 1 разделить на 3 ну вот такой вот вариант как вы думаете что будет в результате Консоли и в write а я запущу смотрите получился 0 то есть по умолчанию когда мы используем var у нас один делится на 3 и получается интовое значение то есть обращиваются все собственно говоря дробные части и в результате получилось 0 вот 0 а для того, чтобы это, собственно говоря, явно стало, допустим, float, я могу поставить float и запустить еще раз это приложение. Смотрите, опять получилось 0. даже несмотря на то, что мы поставили ноль. В смысле, тип float. Здесь система говорит о том, что в зависимости от того, какие цифры вы написали, она сделала те результаты, те вычисления, которые ей больше всего понравились. И так. Для того, чтобы, собственно говоря, это стало считаться, оп, смотрите, я поставил нули, и система определила, что это не float, а double. То есть, если я здесь вот напишу double, то есть по умолчанию используется double, система вот это посчитает и покажет мне дробное число, то есть, собственно говоря, 0,3 в периоде. То есть, нужно понимать, что если вы хотите привести к конкретному типу, то нужно его использовать э, явно или э, смотрите я могу написать э, var и здесь у меня сейчас будет снова дробная потому что система определит там, где она? вот она система определит давайте запустим чтобы было видно что запустилось система определит что у меня это double потому что точка 0, точка .0 это такая вот хитрость да? Ну и если вот поставить 0.0 или навести на var, то мне подкажет Visual Studio, что у меня здесь подходит именно дама. Если не ставить 0, то, собственно говоря, я наведу на var и увижу, что мне это int. Ну, int32 в данном случае. Это разрядность тоже имеет значение, потому что даже intы, то целочисленные значения бывают разного размера. Ну, об этом чуть позже. И если я, допустим, захочу сделать это double, то я могу поставить сюда D, и у меня система определит, что это уже double, то есть хотя бы одно число становится double, то есть, например, D я подставил, то оно становится, результат будет уже непосредственно double. Ну и еще небольшой секрет, если поставить F, то это будет single, ну а single это float. Ну, давайте... Давайте запустим, что ли, раз уж написали. Ну, как вы видите, float, вот он, коротенький. Ну, нужно понимать, что вот таким вот образом это примерно работает. War очень удобно писать, но в зависимости от того, что вы будете использовать, то есть какой результат вы хотите получить, надо смотреть, что вы на что делите и как это будет дальше обрабатываться. Так, ну, на этом, наверное, нужно заканчивать. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и пишите правильный код.